Так, У нас сейчас итоговая пресс-конференция по, по трехдневному наблюдению. Выбор, конечно, это назвать очень сложно, потому что были использованы все виды фальсификации за последние 10 лет, которые применялись в Петербурге или Новости. Мы сегодня как раз расскажем более подробно как раз об этом. Мы наблюдали именно за процессом выборов, поэтому не будем, скажем так, говорить конкретно о каких-то кандидатах или, или выбранных уже депутатах, а именно за то, за то, как они проходили. Значит, сегодня будут выступать координаторы, наблюдатели Петербурга в каждом районе, где там что происходило. Буквально я и координаторам обращаюсь коротенько, там, 2-3-5 минуты, факты, что происходило, и какая-нибудь яркая история. Я буду вот здесь стоять вы ну, после 4-5, потому что я не всех знаю, у нас 40 координаторов, и я подходите ко мне, тоже просто говорить, что надо одно или два слова сказать. Так, у нас сейчас. А? Я буду засекать, потому что мы должны друг друга уважать. Нам надо всем сказать. да. что вам пора Да, я, я буду отмечать. Так, у нас будет два прямых эфира. Первый эфир на Активатике в Фейсбуке, и второй у тебя где? Фейсбук тоже. А, имя, фамилия? Евгений Я Селиков. Евгений его. Селиков. Да, мы сейчас с Юлей сделаем везде анонсы на трансляцию а, как раз его ну, в Фейсбуке. Так что все, а, пора начинать. Я хочу дать слово сперва Юлии Селиковой, она координатор Коммун-центра. К ней стекала вся информация о поступлении нарушений. Будьте, пожалуйста. Я же могу сидя, да, в меня да, все да, пожалуйста, а, не надо. Значит, пожалуйста. меня зовут Юлия Селихова, я координатор проекта «Горячая линия», наблюдатели Петербурга. Мы собирали информацию о нарушениях со всего города, с одной стороны, а с другой стороны занимались публикацией самых ярких ситуаций в наших пабликах. Поэтому, если вы хотите задать вопрос по какой-то нашей публикации, можете обратиться ко мне, я вас направлю, соответственно, где-то там можно верифицировать и так далее. что у меня тут не кликается. Вот так. Значит, 1470, 1470 сообщений за 4 дня мы получили по всему городу, но в целом это очень маленькая цифра. Мы понимаем, что далеко не все наблюдатели и члены комиссии вообще успели сообщить о каких-то нарушениях на горячую линию, и какие-то сообщения мы еще будем разгребать в течение пары недель после этих прекрасных выборов. Соответственно, около 20 звонков от избирателей было, и все звонки от избирателей сообщали нам о том, что они пришли на выборы, и там уже стояла роспись в, и, напротив их фамилии. И мы получили около 1000 протоколов. Я очень формально об этом рассказываю, просто цифры, чтобы ввести в курс. На самом деле, о чем бы мне больше хотелось сказать, координаторы будут рассказывать конкретно про свои территории, то есть у нас 40 координаторов, и каждый там углублен в свою именно специфику. Я видела информацию по городу. Основные типы махинаций стандартные для Санкт-Петербурга, бросы, карусели, аномальное надонное голосование, переписывание итогов протоколов. В связи с многодневным голосованием, новые технологии, которые использовались в Петербурге, а быть, не только в Петербурге, но мы можем только за свой город говорить. Это ночные работы со списками избирателей, бюллетенями и махинации с сейф-пакетами. И я подготовила несколько ярких видео с участков, которые, возможно, представители СМИ могли пропустить из-за большого потока информации, которые были на этих чудесных, прекрасных выборах. Сейчас бы у меня еще компьютер не зависал, и я вам их покажу. Да, хочу... пока Илья рассказывает, пока ты видео хочешь купить, да? Да, я это вспомнил, Да, пока Илья включает Ой, видео, да. я хочу напомнить, что еще новая технология, которая применялась на этих выборах, это когда ОМОН и полиция приезжают на участок и по указке председателя выводят независимых членов комиссии и наблюдателей, как это было на Петроградке в нескольких участках. Это тоже одна из новейших технологий. Так, у меня не получается вывести сюда на экран. Илья, помоги, пожалуйста. Тут мы настроили эту трансляцию таким образом, что здесь только презентация, по-моему, и видео не получается туда перенести, чтобы это тоже показывать. В общем, я хочу показать несколько ярких видео, которые демонстрируют сначала как члены комиссии в Калининском районе, совершенно бессовестно ночью под камерами ничего их не смущало разложили бюллетени на столах работали со списками избирателей и бюллетенями вот это прекрасное видео это комиссия 474 калининский район спасибо звук нам же обещали сделать звук написано 473 но это в одном помещении две комиссии людей, Член и кандидаты пришли ночью в, пон... э, в пятницу. Комиссию. Здравствуйте, Артем Николаевич, а чем вы тут занимаетесь? Помещение комиссии. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Обратите я внимание я... на определенные лица, а пожалуйста. Как вы имеете сейчас подсчитывать книги какие-то книги? Вы уже сделали их Мы их сравниваем с 17-18 числами. Зачем вы их сравниваете? Вы У вы вас ставите? уже сделаны акты. Да. Зачем вы сейчас сравниваете с 17-18 число? Вы ошибку. Какую ошибку? Явно не ожидали они приходят членов ТИК и кандидатов. Не ожидали, что их засекут по камерам. Ну, в общем, это только один из один из ярких примеров того, какая деятельность происходила в избирательных комиссиях по ночам. Просто это такое яркое видео, которое демонстрирует. Сейчас я еще хочу продемонстрировать несколько прекрасных видео. Тоже я хотела еще вам показать. Махинации с сейф-пакетами тоже могли пропустить. Из-за больших... Так, вот, да, можно открыть. Вот, пустот пакета, Так, это нет, пакет. вот, пакета. опять не это получилось, что-то у меня... Илья, без тебя не получается, ничего. Вот это видео, пожалуйста. Открываем. А, Здесь само видео перетаскиваете. Простите, значит, центральный район это снято, как работали с сейф-пакетами. То есть нам утверждалось в Центральной избирательной комиссии, что сейф-пакеты это самый надежный способ хранения бюллетеней ночью, ничего с ними не произойдет. Оказалось, что здесь будут следы спайки, то есть его разрезали вот так по шву нижнему, нижний край. И вот это то что видно, линия, она в общем спаяна каким-то образом, Вообще сейф-пакет должен быть абсолютно ровно внизу, и такого не может быть. То есть это явно доказывает махинации с сейф-пакетами, которые происходили, ну, видимо, когда не было независимых членов комиссии. Еще один покажу, еще одно видео. Сейчас, секундочку, пожалуйста, покажу. Тоже очень интересно просеив пакеты, которые много... использовались многоразово. То есть они могли, оказывается, от... отклеиться, а потом вклеить. Это красная индикаторная mm -hmm. лента, хотя на самом деле утверждалось, что это невозможно. Я прошу прощения. И покажу. 21, 9... 21 95, по-моему. Да. А, я у меня это не скачано, можно вот это вот из Telegram показать. Просто может Telegram туда да. перенести. Опять все отключилось. Ну что ж, так. Да. Простите, у нас немножко мы волнуемся. Первый раз проводим такую пресс-конференцию, сейчас загрузится видео, как, в общем, махинация сейф-пакетами. Кроме того, были массовые переписывания протоколов практически во всех районах города. Вы про это очень много слышали про Московский район, но это далеко не единственный район, где переписывались протоколы. Также, наверное, Филипп расскажет про переписывание протоколов в Невском районе, в Адмиралтейском, в Петроградском. Ну, в общем, сложно найти. В Кировском районе про это у нас было достаточно несколько публикаций про переписывание протоколов. То, ли, то есть комиссия еще правильные результаты, не выдавали протоколы членам комиссии, не выдавали копии протоколов, не заполняли УФП, увеличенные формы протоколов, сбегали и в, в ТИКе, в территориальной избирательной комиссии приносили абсолютно уже другие цифры. Коллеги больше расскажут про то, в пользу каких кандидатов корректировались данные, скорее всего. Я просто рассказываю про форму, как как делались фальсификации в нашем городе. И если у вас есть какие-то вопросы, я готова это тоже прокомментировать, если у нас, может быть, тут Хорошо. В общем... Еще бы я хотела показать абсолютно отъявленные от э, коми, не комиссии даже не члены комиссии, а люди без установленного статуса, некие мужчины, которые э, абсолютно дав, ну, как бы психологически и даже физически давили на, член, на независимых членов комиссии наблюдателей. У меня есть несколько видео, которые очень ярко показывают, как это происходило, например, в Московском районе и в Калининском районе. То есть люди без статуса приходили, воровали бюллетени, не, удав, ну, не давали получить копии протоколов. И девушки э, ЧПСГ, ну, то есть члены комиссии спрашивают голос одни боролись с этими бандитами по-другому их назвать сложно и есть тоже очень. А это у нас это то же самое видео илья нам нужно другое нет, нам нужно 21, это другое видео да а значит нет. сейчас 21 87 Ну, слушайте, не могу быстро найти, к сожалению, сейчас надо скрыть свой телеграмм. Давайте, давайте, дальше. Да, давайте. Он будет Так, я попрошу тогда по поводу долгосрочного наблюдения. Представляйтесь и поехали. Не получилось. Здравствуйте, я представитель проекта долгосрочного наблюдения за компанию Zaks. Мы наблюдаем с конца мая этого года вот, за всей компанией на всех ЕОТАПах, и наверное, сейчас уже можно какие-то предварительные, предварительные оценки дать всеми. Компания характеризовалась с нашей точки зрения политическими репрессиями, организацией активной части общества и полной оплаты избирателей. Закон о нежелательных организациях, признание организаций экстремистскими использовались для зачистки избирательного поля и лишения оппонентов пассивного избирательного права. Это и на кампании законодательное собрания тоже сказалось. Борьба с пандемией, конечно, очень ограничила свободу собраний, свободу выражения мнения, в том числе некоторые кандидаты сами ограничили встречи с избирателями, ссылаясь на пандемию. Все законодательные новеллы... Первневное голосование, сейф-пакеты и отсутствие э, полноценного видеонаблюдения сказались на дне голосования, на днях голосования отрицательно. Они не были апробированы, все опрошенные кандидаты, и члены избиркомов и простые граждане э, выражают очень низкий уровень доверия ко всем этим нововведениям. И видят в них возможность э, фальсификации. Э, и о мы сейчас вам расскажем, как именно все эти аналоги были использованы для того, чтобы, чтобы их осуществить. Было очень заметно с самого начала неравенство возможностей кандидатов. Самый яркий пример, наверное, это сбор подписей, поскольку сам, сам процент сбора подписей уже является реализованным, он в три раза больше, чем установленными международными стандартами. Кроме того, правила сбора подписей также очень строгие, падание подписных листов и так далее. И вот это, наверное, было основным моментом, по которому давались отказы кандидатам в законодательные собрания, которые за сбором подписей занимались, не говоря о других сложностях, таких как выдержание полиции и так далее. Те, кто собирали подписи, были вынуждены свою компанию начать немножко позже, и в то время как, например, кандидаты от партии «Единая Россия» вели ее спокойно, в то время как она еще практически не началась, и регистрировались в самый последний момент. В этом выразилось очень большое неравенство. Например, баннеры, стенды «Праймер» с «Единой России» сели до июля. Не говоря уже о том, что компания проходит летом, и летом э, собирать подписи гораздо сложнее, поскольку все в отъезде, и э, ловить людей на улице затруднительно. Э, избирательные комиссии сыграли свою очень большую роль в создании неравенства между кандидатами, поскольку они э, применяли избирательное законодательство, несомненно, произвольно. И как отказы, так, как отказы в регистрациях, так и регистрация кандидатов были часто политически мотивированы. Сама компания регистрационная была очень тихая и почти незаметна в городе вплоть до самых последних дней, когда в почтовых ящиках граждан уже появилось чем много листовок. Совсем немногие кандидаты вели действительно активные кампании, большая часть из них подошла формально. И в каком-то смысле мы согласны с госпожой Чечиной в том, что партии должны активнее работать с избирателями. Но в первую очередь это должно относиться к партии, которая получила большинство голосов, большинство мест в собрании, поскольку кампания кандидатов от Единой России, именно в части ее работы с избирателями, мы так и не смогли нигде увидеть. Пытались попасть на встречи кандидатов от Единой России с избирателями, но видели только материалы в соцсетях, где сообщалось, что эти встречи или будут, или уже состоялись. Таких материалов много, узнать о конкретной встрече попасть мне не удалось. И, Видеть на прямой контакт и получить какое-то интервью представителей Единой России также не удалось, хотя мы пытались это сделать. Не совсем непонятно, как при таких минимальных усилиях удалось сохранить большинство в парламенте. По поводу наблюдения. Мобилизация общественных контролеров неравномерна, но нам кажется, мнение организации такое, что оно выше, чем в 2016 году поскольку наблюдение, по всей видимости, осталось единственным легальным способом гражданского участия в политике, кроме голосования. И мы видим сейчас очень резкий контраст, полная тишина на протяжении всей избирательной кампании и нокаут страстей дискуссии и дискуссии на личностью инфляционного пространства во время дней голосования. Значит, мы еще поговорим по поводу Васильевского района. Сейчас я попрошу Ольгу прокомментировать про Петроградский Петроград. да. Я расскажу про третий округ по ГАКСу, потому что мы реализовывали наблюдение сейчас именно в этом третьем округе, и у него, кроме Петроградского района, входит еще 20 людей по Черной Речке. Первое, что хочу сказать, что, мне кажется, в первый раз вообще ну, у нас было очень много наблюдателей в этом округе, он был покрыт... Все УИКи, кроме двух больниц, там было по 3-4 наблюдателя на каждом. И вообще в сумме, я сейчас посчитала, во всем округе было 310 наблюдателей и на УИКах, 50 человек в штабе и в мобильных группах, 20 человек видеонаблюдателей, видеонаблюдение было организовано, и в общем в сумме 380 человек на 73 УИКа. Вот. И было интересно вообще посмотреть, что может дать наблюдение такое настолько плотное, потому что раньше такого не было в раз, тем более я могу сказать, что результаты на УИКе, результаты, которых мы более-менее уверены, где наблюдатели утверждают, что это результаты честные примерно ну, 10, может быть 15 из 73 результаты там были такие я буду говорить про кандидатов там на каждом из них выигрывал Вишневский по Голдуне и Королев по Зарусу Королевский кандидат от струги России, которые там не зарегистрировали не Вен ну, ни не Ксению Каловых яблоков. Вот. И выигрывали они там примерно процентов на 6. Вот. Но результаты ОО, ну, по кругам, вообще результаты выборов на этой территории были, описанные, были совершенно другие, они были получены за счет ну, трех таких видов классификаций основных которые дали прям очень сильные, я не знаю, если Юля покажет график, очень ну, сильный перевес в пользу проводных кандидатов в пользу Ейной России и Соловьева, соответственно, и э, уровень, которые шмакарова по Вот, Какие-то классификации, это. Во-первых, самое ну, как бы очевидное, это удаление членов комиссии с правосовещательного и решающего голоса с участков, просто полиции. То есть было несколько человек признало по суду, 3. именно три человека из участков были удлинные по суду и с одного участка еще так же был в административный иск но в суде его отклонено, не, не стало удовлетворять, что это новое, кстати, потому что вроде раньше, казалось, раньше все, на кого административные протоколы составляли, их удаляли вот, именно потому что доходили в mm -hmm. а, Вот, и на этих участках, а, ну и я могу сказать, что их было во всем округе 32 человека удалили, э, ну, трех по суду, остальных просто приезжала полиция, такого раньше не было. Просто по вызову представителей прижала полиция, увезла, людей в отдел полиции и обратно они не могли уже вернуться на подсчет потом, по нашей прекрасной векторальной традиции после того, как э, начинается подсчет, двери в помещении голосами закрываются, никто тоже вернуться не может. Оля, я вывела прокомментирую еще раз, пожалуйста. Да, что вот вывезли? здесь, например, у них введены выписки, с которых были как раз удалены а наблюдатели удаляли прямо сломи командами. 16.39 удалили 5 человек. 16.16 и 16, 16.53 удалили 103 человека. Вот 16.16, 16. да, это как раз демонстрирует то, какая, э, какой ищет баланс. В итоге на 16-16, например, за Ришнявского было всего 2 голоса. Вот и а там с лишним за кого. За слов его. Вот. Примерно по плану поделились в Москву, 17 человек были ребята, <связывающие> вот. Дальше, где не удаляли, были участки, там вписывали ну, в протокол, совершенно не те цифры, которые посчитали. И тут ну, членам комиссии ничего не оставалось, как делать, потому э, ну, что делать, как <связывающие> ну, Голосовать против, писать особое мнение. Вот, тут даже не, было, не переписывали протокол, его просто сразу заставляли неверно. Вот, и в таких случаях тоже были аномальные результаты, очень большой результат за провластную комбинацию за Единой России. А, и ещё третий вариант участков, на которых тоже были просто огромная явка, там, больше 10% и огромные результаты Единой России, это участки, на которые голосовали военные. На Петроградске этих участков очень много. На 23 участках из 53 нет видеокамер, и почти на всех из них голосуют военные. Вот. Мы не можем проверить, на самом деле, голосовали ли они один раз или несколько, потому что мы не можем вести видеосъемку, и мы не можем смотреть книги, в которых записаны военные. Может быть, это просто результат агитации, а может быть, были какие-то еще нарушения. Вот. Ну и помимо этого, было конечно, много еще, в общем, комиссий проекали, что, по-всякому, по по просить пакеты не так много было нарушений. Была работа с списками с бюллетенями по ночам. Были карусели, особенно в Луцком было очень много. Карусели и пройщиков, которых ловили на нашем Было очень много ограничений прав членов комиссии, когда они выдавали акты об упаковке вертений в пакет, не давали снимать. Комиссии еще в этот раз проявляли творчество тем, что они составляли акты, в которых писали, что с членами сестра совещательного решающего голоса ведет видеосъемку съемку по процедуре упаковки, упаковки в пакет, и это якобы незаконно. И как бы с примерным видом подписывается информация, в которой совершенно очень было Еще пару слов про, по поводу творчества. Вот, мы, у нас на каждом участке были штативы, и ребята вели видеотрансляции, потому что видеотрансляции открытые официальные сейчас не ведутся. Вот, и комиссии проявили свое то, тем, что утром, -то, то есть 18 числа, на просто включили музыку, включили радио. Вот, и трансляции, которые вели в Фейсбуке, были заблокированы ну, Фейсбук из-за нарушения авторских прав. Вот, и на одном участке в Лонском еще... Там мерили температуру. Член комиссии, она обязывалась 36,8, два раза, три раза вызывали скорую. Скоро говорила, что человек здоров. В общем, вот такие вот Все, спасибо тебе, Ольга. А, сейчас я попрошу Биралтейский район. Галина Кульчасова, прошу. Добрый день. Я хочу сказать, что, с моей точки зрения, главный результат этого элитарального мероприятия — это люди, которые стали на избирательных участках, помогали им готовиться, помогали с ними их учить, помогали их назначать. И я совершенно в восторге от того, что эти люди нашлись, они хотели тратить свое собственное время, бросали работу, находили друзей, находили родственников и так далее. Я тоже, как и Оля, посчитала просто, сколько людей участвовало, у меня получилось 258 человек, которые были на примерно 50 с небольшим участком Народийского района. И это, в этом движении участвовали и 5 кандидатов. Они тоже помогали, тоже приходили и поддерживали наблюдателей. Участвовали представители партийных списков. Дальше еще 8 человек были заняты в поддержке, стоящих на участках. И э, у нас еще совершенно трогательное движение от друзей колонны, которые сами придумали снабжать едой э, тех, кто стоит на участках, наблюдает они, за что я очень-очень благодарна. То есть огромное количество людей оказалось вовлечено в этот процесс с разных сторон. Э, Кто-то э, ну, кто ребенка держал дома у себя, пока родители значит, на участке и так далее. То есть сам, разный, самая разная помощь. Я считаю, что это самый главный результат. Люди это самое важное. А что касается махинаторов, то, да, уже большинство из махинаций были названы. Я просто сухо перечислю то, что касается нашего района. У нас три участка, на которых есть признаки вскрытия сеть пакетов ночью. Два участка, где на видео засекли движение и работу с документами. Более 40 избирателей зафиксированы, которые пришли на себя в списках. У нас два переписанных протокола, начисто, все как всегда. Вот. Но новая вещь – это то, что у нас появилась э, фальсификация, настолько запутались сами в себе, что пришлось аннулировать э, результаты голосования. У нас такого никогда раньше не было. У нас на двух собирательных участках, с тайными решениями ТИК, аннулированные результаты голосования, на 11 и на 55-м, они не введены в ГАСы. Никто этих решений не видел, на слова говорят, ну, вы сами понимаете. То есть избиратели пришедшие голосовать оказались даже не представленными в общем голосовании, и у нас были денежные случаи аннулирования отдельных всех пакетах и отдельных органов э -э из-за того, что число допущений в них превышало или не соответствовало тем избирателям, которые находились. То есть раньше аннулировать не приходилось, как-то все выходило более гладко. Здесь пришлось срочно прикрывать какими-то экстренными мерами. Вот. Ну и добавлю, что вот это трехдневное голосование, которое все клянут, мало того, что оно физически очень тяжело, оно связано еще примерно с 15-20 одновременно происходящими процедурами. То есть оно написано так сложно, что ты должен в голове иметь одновременно около 15-20 вещей, которые тут записать, тут сходить, тут заклеить еще что-нибудь что это просто даже если ты честный член комиссии а ты просто не в состоянии их выполнить а когда ты ошибаешься естественно тебе пишут жалобу потому что а как зафиксировать что ошибка произведена, ты же не знаешь как она подействует дальше на жалобу нет возможности ответить потому что сыпятся следующие 15 нарушений то есть эта процедура намеренно усложнена и сделана невозможно ее выполнить например в тике у нас рассматривали жалобы не читая их да насыпалась до протокол, ну как бы до итогового протокола тик столько жалоб, что на них физически невозможно было ответить, все там падали с ног, и они говорят, ну мы там рассмотрели жалобы, решение никто не видел, сейчас вот потихонечку через несколько дней начинают за ответ. То есть это все э, намеренная история для того, чтобы прикрыть реальное... Пожалуй, у меня все... А давайте попробуем ваше видео посмотреть. Суикладина. Можно да. еще вопрос? Я была наблюдателем в ТИКИ-16, в Сином-Округ. Я в нем прописана. То есть, в моей собственной квартире... УИК-16. УИК-16. Да. Использование трафаретов. То есть человек я не знаю, видит, поняла, не, видит не может проконтролировать за там, умерших, старых отсутствующих и так далее, кто-либо проголосовал. Я в своей собственной квартире обнаружила такого человека, мне не хотели показывать. то есть, ну, сослались ну, на. Но это было специально для того, чтобы да. изобразить, так сказать, о персональных данных. — точно так же было то, что еще были люди, которые приходили говорили, что в их строке за них кто-то расписался, их вносили в дополнительный список. Была жалоба от избирательницы, который внесли в надомное голосование, она была категорически против, она отказывала на ну, всем, всем звонкам, на все звонки, она отказывала, говорила, что придет сама, пришла в конце, написала жалобу. И вот 17 числа я отмечала вручную всех, кто отпускал в Я не выходила из участка, это можно проверить по видеокамерам, у меня вручную получилось 260 человек. Пусть я ошиблась. Какого числа? 17 Аплодиральные, числа. Аплодиральные, 260 избирателей, которые опустили хоть один бюллетень бурно для голосования. По а, записям комиссии 321 человек. А я сейчас объясню, что там происходит. Вот, Прошу, Спасибо. давайте Ольге, Галине, э, просто закончим, а, Ребята, у нас да. еще очень много Просто э, книга одна, одна книга, вот все книги, четыре книги на участке, в трех книгах сто плюс за все три дня. А в этой книге 163 человека за 17 число. Третья книга. есть а. смотрите, это на очень многих участках появлялась завышенная явка. Это была закладка под следующую добавку бюллетеня. У меня такое ощущение, что свободных бюллетеней, которые можно было доложить, эти сейф-пакеты было сколько хочешь. И именно поэтому они отказывались э, показывать те сейфы. У нас традиционные сейфы с бюллетенями хранятся в знает наверное, где в каких-то десятых классах. А вот сейф и сейф пакетами на виду, а без бюллетеней не очень далеко. И, кстати, в вашем участке еще была беспрецедентная история, когда они поняли, что их э, двойные голосования вылезают штука за штукой, они сказали полицейскому, предупредили его, что э, с определенных адресов не пускать избирателей на участок. То есть э, избиратели уже не нужны, как бы результаты это все есть, зачем избирателей допускать. Потом подняли скандал, все-таки полицейский взял список адресов, стал как-то выбирать. То есть, э, вот и до такого доходит. Мы с вами об это поговорим. Мы за вас проголосуем, да. да. Я, я обращаю внимание на это видео, это значит, здесь написано, участок номер 16, Адмиралтейский район, 18 сентября, 5.36 ночи, в то время, когда на избирательном участке никого не должно быть, включает. А, камера установлена таким образом, что вот, то, что вот здесь такая надпись, и не видно, что здесь происходит какая-то манипуляция. Но на самом деле, при очень внимательном рассмотрении, мы видим, что сейчас там нагнулась какая-то дама, она что-то достает, видимо, из сейфа. Ну, мы, вот если вы помните, где он стоял. Я пришла 52, в 6.52, они ковырялись в сейфе. Я зашла вот, там в кафе. Да. да. Э, я лично. Ну, в общем, происходит какая-то манипуляция, да. здесь довольно плохо видно. с Камера специально установлен таким образом. Но в это время на участке никого не должно быть. Участок должен быть закрыт. И явно да. происходят какие-то. Пачка долютения. То, что не должно происходить. Они сильно испугались, Дарья но мне вот так вот. Кинула листик бумаги, что пишите новые бумажки, которыми будем обклеивать сель. Загородила все собой, там розовая ливина ковырялась. <васпроцесс> Все, mm -hmm. давайте дальше пойдем по восемнадцатому по Это год с семнадцатого, но и с семнадцатого. уже елите. Ольга, по Нет, это восемнадцатый. Там написано восемнадцатый сентября. Восемнадцатое число 5 или как раз, это в этом утро. Я Да, я просто хотела сказать, что очень большое возмущение. Представься, что ты сейчас Васильевский район. Васильевский, да, представляю Васильевский остров, одна из трех координаторов. У нас массовое влучение наблюдателей вызвало как раз вот этот пункт, и мы пытались с ним бороться в ТИКе о том, что не показываются персональные данные, то есть на них нельзя не только их нельзя не только фотографировать, но нельзя на их смотреть, фотографируясь понятно, вот, в связи с чем работа, в общем-то, была сильно затруднена. Одно из самых-самых ярких нарушений у нас – это комиссия, целиком состоявшая из самозванцев. Вот на УИКе 177 где обнаружилось, что 6 членов комиссии, мы нашли подтверждение, не являются теми лицами, которые указаны в списке в составе комиссии на сайте. На этом же УИКе, на соседнем, мы наблюдали фальсификации, вот подобные контрольные соотношения, а на соседнем – Комиссия заявила о том, что они неправильно наклеили специальную марку на 200 бюллетеней каждого вида, всех четырех видов. Обратились в ТИК с просьбой выдать им дополнительно по 200 бюллетеней каждого вида из четырех. И затем уже в окончательном протоколе значит, количество погашенных бюллетеней равно также 200. Вот. Можно подумать на тему, о том, как так получилось, что это ровно 200. У нас также были большие проблемы с выездным голосованием, было нормально высокое количество надомников, очень странное время указано между визитами в квартиры, 3 минуты. Были люди, которые в действительности не голосовали, но находились за границей, находились на дачах, но обнаружились при этом в числе проголосовавших на ДОВО, в числе вообще проголосовавших, даже, как всегда, и умершие, и просто находящиеся в отъезде, все это у нас обнаружилось. Были также карусели. В особом мнении члена ТИК-32 указано, что на 8 участках он посчитал, имеется расхождение в количестве бюллетеней в ЗАГС, в то время как в этой компании это невозможно, поскольку все, кто голосует за ЗАГС, получают обязательно два бюллетеня. Там по разным видам бюллетеней получаются разные цифры. На нескольких участках, это самое, наверное, возмутительное, лично для меня работали такие специальные команды, так называемых ЧПСГ ТИК, которые в действительности являются сотрудниками администрации, люди с плохой репутацией, которые приезжают и помогают, потому что, так говорится, председателю добиться нужного результата и одержать победу над независимыми членами комиссии, например, отменить решение уже проведенных заседаний и э, подогнать контрольные соотношения и, соответственно, либо получить новый протокол вместо уже имеющегося, либо просто создать э, первый так, так, как нужно. Э, сейфы, естественно, находились вне помещения для голосования. Э, в книгах избирателей были двойные листы на двух участках, то есть два листа номер один, два листа номер два и так далее. Но это решение удалось ликвидировать на, на обоях. Э, Единогласное голосование, как, как в больницах и э, в военных частях, но ну, практически единогласно. На одном участке только один голос, не помню точно за кого, и 300 с чем-то за Единую Россию. Это еще был один интересный момент. А, да, э, наркологический диспансер, в нем э, почему-то все избиратели голосовали по э, выборам законодательного собрания. Э, таким образом, предполагается, что они все э, имеют постоянную прописку здесь, что тоже кажется маловероятным. И, наверное, наверное это все... И все за нашего... э, Ну и да, и голосование тоже на редкость... Почти 500 человек. На редкость единогласная. А, да, еще отмечу, что у нас в 19 часа курсировал пресс-автобус журналистами по городу, по проблемным участкам. И когда мы поехали на Васильевский остров, на 133-й участок, там, когда появились журналисты, председатель закрыл просто УИК, объявив, что у него санитарная обработка, ну и, соответственно, журналисты не могли зайти туда, чтобы посмотреть, потому что там были нарушения и вбросы, и голосования за других, и карусели. Там был весь спектр нарушений. Так, дальше я предоставлю слово Филиппу а, Невский район и потом центральный у нас. Всем привет, меня зовут Филипп Робьев, я координатор по Невскому району, то есть 7 тиков, 5, 24, 49, 53 и там, членов группы УПЧ. У нас остальные координаторы в основном, сейчас рассказывают про ситуацию на участках, я расскажу про то, как они организуются на уровне гипотезиарной комиссии, по крайней мере, в Невском районе. Для того, чтобы вы понимали, как работает вообще на нас избирательная система, у нас на участковых комиссиях происходит фальсификация, на территориальных комиссиях они организуются, а на уровне СПБИК там пишутся ответы на жалобы для того, чтобы покрыть предыдущие уровни комиссии. А уровень СИК, он обычно машет пальчиком и говорит, что все плохо, надо делать по-другому, и, в общем-то, на этом чаще всего заканчивается за редкими исключениями. А, у нас на, э, в администрации Невского района находится семь тиков. А, с 16 числа у нас был организован так называемый «организационный бункер. На пятом этаже, где у нас раньше находилась территория шестиков, была поставлена дверь с электрозамком. Там находились и работали все там председатели, заместители, сотрудники аппарата. И, в общем-то, там как раз и происходили все организационные моменты. То есть, это ответы на звонки председателя о том, как делать, что делать. Это разная подготовка документов, это печатание протоколов и так, далее, и так далее. Мы, как члены комиссии, семь комиссии, которые у нас по Невскому району работает, пытались туда попасть и столкнулись с тем, что, во-первых, когда мы туда попали, там были срочно вызваны провокаторы, которые чуть не потасовку устроили, из полиции выводили, и председатель ТИК-53 Дрост Анна прямо показывал договор полиции о том, что нужно вывести вот этих вот людей для того, чтобы они не имели доступа. Более того, соответственно, те провокаторы, которые были, они были ЧПСГ ТИК-53. Полиция не особо реагировала, соответственно, потом на эту территорию не пускала. И мы потом в течение работы комиссии видели, когда приходит председатель с какими-то отсутствующими документами или с неправильным протоколом, и ему говорят, причем, что этих документов не хватает, он идет на пятый этаж, там, соответственно, в одну сторону ГАСы, в другую сторону это помещение, и там спокойненько все оформляет вместе с членами разных комиссий. То есть это такой-то организационный момент огромное количество было по всем нарушений по всем участкам, по всем тикам. Я, наверное, приведу два основных примера. Оба примера, Один пример связан с сбросом, другой пример связан с переписи протокола. По переписи протокола у нас пришло в мою комиссию 50 председателей участковой комиссии и предоставил протокол по результатам голосования. Соответственно, мы проверили по фото заверенной копии, которая выдавалась на участке, и там были другие цифры. Тут же возникла паника у председателя участковой комиссии, она начала убегать, но, соответственно, удалось внизу ее поймать вместе с видео и начать спрашивать о том, а в чем, как, как, как появился новый протокол с новыми цифрами, когда у нас есть другие цифры на руках. Тут же спустился ЧПРГ-ТИК 50 Дмитриев Павел, начал рассказывать, что это черновик, тоже все это под видео есть, черновик с QR-кодом новым, черновик с подписью председателя и секретаря, черновик с печатью, и потом, несмотря на то, что участок был закрыт, председатель участковой комиссии ушла на пятый этаж, и потом вернулась с правильной копией протокола. Соответственно, председатель комиссии посчитал, что никакого нарушения здесь нет, это, ну, просто, ну, человек ошибся, бывает вот. Другой пример, это яркий, который сейчас вот идет по новостям, когда майор полиции, который находился на территории 1445 участка, 4 участка, зафиксировал вброс бюллетеней в сейф-пакет, прямо под видео. Это происходило 17 числа, он об этом сделал сообщение в глав, соответственно, о том, что произошел сброс. Соответственно, никакой реакции, естественно, не последовало, это видео можно... Вчера опубликовали поставить. это видео, очень многие подумали, что это, ну, как бы... Ну, фальсифицированное видео, что специальное, но банк уже расследовала и нашла фамилию имя этого полицейского. В общем, посмотрите на это очень отлично. Какая это дама? На видео мы видим Наталью Грубаненко, это председатель Пулих 1484. 1484? Видно, что она носит большую пачку белья. Вначале она говорит, что вы скажете Владимиру что, Владимировичу, а в конце она говорит, сажайте, сажайте. Что? Самые безопасные Здесь пакеты, видим, была... как она обратно. Немного да. Обратно, да? да? В с Попытка вывести камеру полицейского? Белые Но... женщины Белая женщина. Да, а значит, видео, Извините, видеокамеры там работали? Видеокамеры там, насколько я знаю, не работали на данный момент. Ну это сейф находится вообще в другом помещении. Это к 219 кабинет школы 346. Там 4 участка 1484 1487. Соответственно, сообщение о том, что произошел брос, оно зафиксировано в документах главка. Интересно, будут ли какие-то последствия для Натальи Горбаненко, которая вот на этом видео день там все утверждены. Да, конечно, это все это утверждено, мнение. это вопросов нет, никаких вопросов не возникло. А Она председатель участковой комиссии 1484. Нет, а а, к сожалению, вы эту информацию еще не проверяли, не уточняли. Нет, по-моему, в фонтанке уже написано, посмотрите, там есть уже статья. Я не помню, что. В, люб в любом случае я продолжу, то есть это вот несколько примеров, огромное количество нарушений у нас есть, подтвержденных наверное штук 7-10 только переписи протокола, есть огромное количество записей, где не выдаются копии протоколов, где нарушается процедура подсчета, где поврежденные сейф-пакеты спокойно актируются и дальше передаются, но я особое внимание обращу, что все это реализуется на уровне интернеральной комиссии, то есть организация всего этого процесса идет здесь. То есть даже, например, ближе к ночи. когда уже все устали, некоторые там не знаю акты, реестры и так далее заполняются прямо под камерами, которые в ТИКе работают. То есть люди просто приходят, говорят, не хватает реестра, давайте сейчас нарисуем, а давайте. И, соответственно, все это происходит, причем прямо под камерой. Когда этот вопрос поднимается на рассмотрение жалоб, на рассмотрение всего остального, естественно, происходит почти единогласное, там, за исключением там, меня или кого-то еще из независимых членов комиссии, голосование о том, что ну, все нормально, никаких нарушений нет. Причем, если мы говорим про этот организационный бункер, это самое важное, что происходило в администрации. Там, условно, провокаторы, которые вызывались, они и кандидатов кидали с лестницы на глазах полиции, они, в общем-то, много чего делали, что, в общем-то, говорит о том, что организация была согласована на уровне... Ну, в данном случае мы знаем, кто это сделал, это организовал все председатель ТИК-53. Причем, более того, когда вот этих независимых членов ТИК выводили из вот этого тайного бункера, когда они туда смогли попасть, как раз вот этот вот Дрост Анна, она как раз показывала договор с полицией о том, чтобы, ну, на охрану этого помещения, за счет которого они, в общем-то, и стали действовать по данной ситуации. А, и, а, несмотря на все там сообщения, то есть мы сообщали и в, в СБИК, и в ЦИК, мы писали жалобу, и в ПЧ, то есть мы, мы написали куда, куда угодно, а, но а, очевидно, что данное помещение было согласовано и доступ к нему не имелось намеренно. При этом единственное помещение ТИК, которое имел, имели доступ члены независимых членов ТИК, это приемка документов. Там не было ни документов, ни принтера, ничего, там было только УФП и, соответственно, папочки для документов точековой комиссии. Спасибо большое. Дмитрий Наумов, Центральный район. Да, коллеги, ну, В Центральном районе относительно остальных районов всегда было более-менее спокойно. Я представляю территориальную комиссию номер 16, у нас, еще, у нас еще две территориальные проектные комиссии ТИК-30 и ТИК-64. Илья а, ну, расскажет, наверное, подробнее про ТИК-64. А, ну, так же были, как и везде, карусели пределах нормы, мы уже да, мы не считаем это уже, знаете, чем-то там, выходящим, знаете, как дождь в Петербурге, к этому надо привыкнуть, что в Барусели, на выборах в Петербурге это обыденность. И мы, естественно, в связи с тем, что на выборах была применена новация, трехдневное голосование их пакеты мы основное свое внимание уделили им. Потому что именно с помощью них можно э, как-то фальсифицировать масштабно, да, не там, по 5%, процентов, которые берутся обычно крутели, а радикально. И э, обратили внимание с самого начала. Во-первых, э, территориальные комиссии наши и по всему городу отказывались э, актировать эти пакеты, которые они передают в избирательной комиссии. сразу же было понятно, что что-то э, намечается с этими сеть пакетами я по своей инициативе, так как я являюсь членом ТИКС правомышающего голоса, лично э, все сейф-пакеты э, отсортировал э, со сквозной нумерацией и передавал читайную комиссию, поэтому я знал, какие сейф-пакеты территориальная на, комиссия выдала нашим нижестоящим комиссиям. И уже в первый же день голосования, 17 -го числа, э, мне стала покупать информация, что э, в УИКах упаковываются э, бюллетени в стационарных ящиках другие сеть пакеты угу. с другими номерами, вот, чтобы вы понимали, наши сеть пакеты начинались с цифры 63 миллиона, восьмизначная цифра, да, сеть а пакеты, которые мы обнаружили в выигах, начинались с 77 миллионов. То есть, понимаете, уже там миллион, 14 миллионов разниц. Э, те сейф пакеты, которые были у нас э, в территориальной комиссии, они печатались еще в, прошлый, в прошлом году для общероссийского голосования, но не использовались и хранились так. Okay. А новые сейф-пакеты это вот буквально недавно где-то напечатаны. И, естественно, непонятно, по какому заказу, в скольких экземплярах они печатались. Понимаете, ну, то есть, может быть сразу был заказ, чтобы при, напечатать э, с одним и тем же номером сразу два-7 пакетов, тогда очень легко подменять то есть достаточно там, если там есть подпись какая-то там ну, подпись подделать все равно там отсюда не отличит а, ну, естественно, они, они начали там отпираться, говорили, что да нет, нам еще там в стики что-то передавали. Но это отдельный уже предмет для расследования, и узнать, откуда эти сейф-пакеты взялись, и может быть Следственный комитет подать заявление. Дальше мы обнаружили э, у нас э, и, я так понимаю, в других районах города. Кстати, вот очень хорошее да? ви ви видео о том, что происходило в низком районе Обратите внимание, сейф-пакет, который открывается туда. Что-то вкладывается, Давай и потом закрывается, закрывается без следов. Есть такое? Вот. Да? А, давайте. Это, да, это, давайте. 2191, центральный, район, центральный район. да, и, да и, давайте. Дмитрий. Вот, эти номер, видите, сразу 77, да? Вот давайте. там сразу видно. Это, что, это, это не те пакеты, которые выдавали в центральной комиссии. Вот номер да. 778 и так далее, должна быть первая цифра 6. Да, 6-3. Давайте, посмотрим, как они открываются. Лиской закрываются. В общем, красная декантерная мета, если она отрывается, здесь должна быть оставаться такая, ну, видимо, наверняка много там таких полоски стоит. Это демонстрируется, что здесь многоразовые сейчас Комиссия будет, пакет вскрыть Собственно, как вот это даже. На бросик у нас было именно технология показана. Это, чтобы вы понимали, просто это элементарно. Мы думали, что там будет что-то там запаиваться и так далее. Представьте, это масштабная история. И в Невском районе, и в других районах нам поступало, и в центральном районе мы ее увидели. По факту нас всех облакошей очень просто легко. Нам представили, что, что будут все пакеты, что у них огромное количество uh -huh. там. Защиты, защиты, защиты там и по бокам мы там снизу сверху а оказывается что можно просто открыть положить все что угодно закрыть и все вот именно таким макаром вот смотрите вот я сейчас привез пакет который действительно вот, вот, вот что должно происходить если мы его скрываем его, его исприятно не очень <-то> легко сейчас, давайте. вот когда он скрывается вот видите, сразу же э, вот там э, остаются вот такие надписи, mm -hmm. скрытые. И теперь, если мы захотим обратно приклеить, во-первых, видите, она, ее и приклеить уже не как-то легко. Но если даже мы приклеим ее обратно, все, эта надпись остается. Mm -hmm. Обратили внимание, на видео видно, что никаких надписей не остается. То есть это, это явно поддельные сейф-пакеты, то есть специальный заказ, без степени защиты, просто это, такие пакеты. Так что этот вопрос отдельного расследования. Мне кажется, что это и была основная схема фасификации выборов в Петербурге на этих выборах. И вот уже говорили, вот Это второй момент. Да, ну, да, кстати, не это. Он заклеен был, да? Это новая сеть пакет. Новая. А как его надо было открыть, чтобы положить? Вот, он он Что-то не, не, не, не, не заклеен. Он приклеивается, потом. Да. да. Быть, ну, друзья, это отдельный момент. Смотрите, были еще варианты. Наверное, не во все, не во все участковые комиссии были найдены такие фейковые сеть пакеты, которые не оставляют следов. Вот нам попался. На потом. Есть следы спайки, то есть здесь видите, какая-то она неровность. А вот, как, ну, ты здесь -то, -то вот, смотрите, вот нижний Иди край. То есть, э, в хороших себе пакетах, э, еще один способ фальсификации. Э, нижний край просто вот здесь отрезался, ага. аккуратненько нижняя часть, и потом э, спаивалось, специально такие есть э, а, большие там. спайки раз, и получалась вот такая очень ровная, тонкая линия. Ее заметно, но если не приглядываться, люди не могли да. увидеть. И вот в одном из УИК 2183 была такая ситуация, из-за того, что этот способ не очень э, надежный, потому что спайка может разойтись. Э, так так и случилось в участковой комиссии 2183, которая находится на площади искусства А, туда журналисты ездили? Нет, он а лопнул. Они его спаяли, но он за вечер просто пока лежал, он просто разошелся. Это другой, это а а а а а а а другой. Вот, это качественный пакет наш. Сеть пакет. Но из-за того, что его нельзя так легко вскрыть, его просто скрывали снизу и перепаивали. Вот видите, а, ну, там, это но спайк или кто в принципе да, рвёт? Но... А тригатница это была, а? что отрезано было, это когда было отрезано. Ну, только мы видим, там отрезано дневней Это уже они веч это веч вы, вечером, это? когда Так, друзья, нам, нам надо да. закругляться. Давайте я еще пару слов скажу. У нас в Выборгский район есть координатор? А, Может, есть есть что пару слов? Давай центральный район ещё. ты на него сюда, сюда, сюда. Сюда центральный район, давайте еще. Я координатор ТИК-64, и у нас, на самом деле, по сравнению со всеми остальными тиками, наверное, был самый лучший вариант, даже среди центрального района. У нас было, ну, практически не было прям грубых нарушений, были те же самые брусельщики. Но хотелось бы просто отметить абсолютную, ну, невероятный уровень подготовки председателей комиссий. У нас в этом году было очень много, и появилось новых председателей которых э, э, территориальная избирательная комиссия никаким образом, судя по всему, не предоторвала процессов, которые должны проходить э, во время выборов. О правах э, членов избирательной комиссии тоже не уведомило, и у нас э, дело дошло до того, что на нескольких участках, судя по всему, именно из-за низкой квалификаций председатель просто даже не знал, как необходимо заверять копию протокола финального для наблюдателей, членов комиссии, э, и всем, кому оно должно быть быть выдано. Для соответственно у нас последний член комиссии, ой, последний участок внес в увеличенную форму протоколов аж 15 часов 20 числа. Что далеко не предел. Далеко не предел по городу, но это было, ну, это было рядом для центрального района. И проблема была же в том, что он в увеличенную форму внесся намного позже, чем он внесся в Газы. То есть он нарушил порядок ввода данных, причем в ГАСы его вели еще около 12 часов дня. Он приехал и зашел к председателю в кабинет, где они провели там несколько часов. И только через три часа он дошел до личной формы протокола, причем, судя по всему, его вызвали из дома, потому что мы сразу же говорили о том, что он нарушает эти права, правила ведения. И на самом деле еще необходимо. Заметьте, что во время. Я сейчас перейду к этому. К, не, сделаю ее, не надо какой-то что У нас принимали решение о подтверждении итогов голосования по нашему ТИКу без до конца заполненной формы личной формы протокола. Там не было проведено итоговых цифр не было возможности убедиться в контрольных цифрах и в этом случае просто было невозможно убедиться. Я еще перейду к общим результатам по центральному району и какие у нас получились результаты, но еще необходимо заметить, что в момент, когда у нас рассматривались жалобы, которых было тоже немало, было несколько очень интересных решений, связанных с тем, что нарушение, когда прикрывалась жалоба на председателя со стороны членов участковой комиссии, в момент решения было высказано, решение, обработка этого, этой жалобы состояла в том, что председателя опрашивали, нарушал ли он что-нибудь, и, и посредством того, что председатель говорит, что он ничего не нарушал, у нас выносилось утверждение того, что все, жалоба не удовлетворена. И к э, всему прочему, у нас, э, соответственно, в первом э, положении от 1 июля Центральной избирательной комиссии за, э, при голосовании в э, порядке с, с сейф-пакетами у нас есть норма, что необходимо выдавать всем желающим членам избирательной комиссии и наблюдателям копии актов о запечатывании, когда на, на многих участках у нас не выдавались эти самые копии в день, э, когда эти самые сейф-пакеты запечатывались. На жалобу об этом территориальная избирательная комиссия высказала мысль о том, что нормы срока выдачи никаким образом не установлены этим положением, а значит, их можно выдать хоть за минуту до окончания всего, избирательного, всего голосования в последний день. Это было некоторым новаторством с моей стороны и никаким образом не отражает, наверное, сути необходимость того, что этой нормы, как она была заложена. Что касается э, наших результатов, то э, Или давай по табличке, пожалуйста. У нас уже Да-да, по, по табличке. Быстренько по табличке. Наверное, 64. Наверное, может 64. И суть в том, что у нас на самом деле таким образом получилось, что большинство в 64-м э, тике э, получилось достаточно хорошо по наблюдениям. И на самом деле, по данной таблице не видно, но большинство перекосов, которые произошли, это произошли на участках, где не было. Независимых наблюдателей хотя бы в один из дней, и по нашему ТИКу, соответственно, выше Борис, Борис, Борис Лазаревич вышел первым по ЗАГСу, к сожалению, по Госдуме я не помню результатов, и весь перекос по один участок у нас был аннулирован в по ЗАГСу. У нас весь перекос в сторону административного кандидата Единой вот России произошел на тиках 30 и тиках 16, где, к сожалению, были, судя по всему, очень неприятные махинации. Наверное, это с меня все? Да, Можно спасибо. Сказать, Значит, у нас еще выборские очень серьезно проблемные, потому что там одна из основных махинаций была, это с надобным голосованием. Аномально высокое надбродное голосование. По 100, по 200, по 300 человек было, это составляет 10-15% от всех избирателей. Чтобы вы понимали, при низкой явке, которая сейчас 30-35%, это надобное голосование превращается в 30% для определенного кандидата и партию. Где были ну, независимые члены комиссии, которые просили проверить эту явку, там, ну, надобную, да, вот это голосование, там внезапно 200 человек испарялись из списков и говорили, а там уже никто не хочет проголосовать. То есть это была чисто конкретная фальсификация, потому что любой член комиссии вам скажет, что в день обойти больше 20 или 30 человек ну, просто невозможно. Другое, на режимные объекты в больницах не пускали. Мы и с прессой пытались, и члены комиссии прорваться не пускали. Аномальное количество тоже голосования бюджетников, военных, курсантов, чиновников. Было. Это Выборский район. Вот смотрите, как все они коллективно решили пойти и проголосовать. Это Выборский район. Какой Я по поводу военных... Это именно участок. У меня есть немного информации. Это 343 участок. Сообщение от координатора в выборском районе относится к Тик-22. На этом участке, именно на этом участке было прикреплено 539 избирателей всегда. Но во время этих выборов, значит, здесь стало внезапно 3100 избирателей. И вот они пришли голосовать. Ковид просто отдыхает. 343 участок Тик-22. Я про военных просто услышала, загубочу сказать одну вещь. У нас есть один участок, расположенный на территории Адмиралтейства, и там действительно голосует много военных, и всегда там очень трудно их контролировать. Но в этот раз эти военные оказались на учениях, и им срочно туда понадобилось отправить ящик на 600 человек. Вот. И, естественно, кто с ним может пойти, они на секретном месте в учениях. И все 600 человек, все как один, поблоковали за все, что нужно. Это просто, ну, а, Соловьева, да, тоже? Какие -то. да. И в Московский район у нас, к сожалению, тоже нету координатора по Московскому. А, про Московский район я бы хотела рассказать. Координатора нет. Сейчас я опять, у меня будут какие-то проблемы. А почему а. так? Вот. Ну, не могли, ну, гибний день, простите. Смотрите, спасибо. А, я прокомментирую это видео. Значит, что в Московском районе? Мы сейчас видим камеру видеонаблюдения, здесь сверху, ну, то есть все данные здесь можно увидеть на самом видео. Номер участка 1349 снимается 18 сентября в 11.09, то есть второй день голосования. Комиссию выгнали якобы на обработку, как там, санитарную обработку. И обратите внимание, что вот здесь будет сейчас происходить, здесь стоит какая-то дама, непонятно с чем, качество видео не очень хорошее, но мы сейчас увидим удивительный эффект, мы ее назвали «летающая картонка». Питающая картонка внезапно Сверху появляется Сверху закрывает манипуляцию около сейфа И по-моему находились бюллетени И там что-то происходит Предыстория это увидела следующее Сейчас я звук выключу и буду комментировать Предыстория видела следующее Член независимой член комиссии заметил, что в сейфе лежат бюллетени с какими-то отметками Моментально сейф закрыли, всех выгнали, не было возможности никак посмотреть, ворваться в этот сейф. Mm -hmm. И как только он начал уже писать жалобы и поднимать кучу, произошла летающая картонка, которая с помощью которой из сейфа бюллетени с отметками ушли. Еще кроме этого, я бы хотела показать еще одно видео. точнее, это номер? Это участок 1379. Еще одно видео, значит, в чем суть, про московский район очень много писали в СМИ. Основная, что там, по-моему, около 10 комиссий переписали протокол. То есть члены комиссии они не выдавали копии протокола. Часов 6 они не доезжали до территориальных избирательных комиссий. Это ТИК-27 и ТИК-48. И когда все-таки приехали, данные в протоколе были совершенно другие. Но как происходило это непосредственно на участках, где вот эти юные, молодые... Девушки защищали наши голоса. Смотрите, неизвестные люди без статуса воровали пакеты с бюллетенями во время подсчета голосов. Какие-то другие люди не давали пройти. Это тоже, это все люди без статуса. Они просто, ну, я не знаю, корректно ли так говорить. Надеюсь, что вы со мной согласитесь. Это бандиты. Это люди да. без статуса. Наши Госпожа полицейская сейчас пойдет вслед, но, в общем, она ничего не предпримет. Это УИК-1348. А, тут, собственно, все подписано. Таких видео мы еще, ну в общем, не обработали, не смогли выложить в наши соцсети, потому что их очень много. Ну, если коротко говорить про московский район, то суть в том, что там переписывали протоколы и переписывали их нещадно в пользу конкретных кандидатов и забирали голоса у других. Если можно, я знаю, ты уже хочешь всех торопить, я еще хочу отдельно рассказать про видеонаблюдение, и это очень важный аспект. В этом году, вы знаете, что нет доступа, как всегда, Есть, у нас был создан прекрасный центр видеонаблюдения в Невской радушке как организовывалась работа для того, чтобы получить доступ к видеонаблюдению, чтобы перемотать назад и, и зафиксировать. Вот, например, Гали мы показывали из, центра, из Адмиралтейского района под ночное видео. Как можно было получить доступ к этому видео? Нужно было найти специального волонтера, который готов был поехать в Невскую ратушу. Ему нужно было получить направление у кандидата. То есть письменное от руки. Ну, в принципе, это окей. А, когда он приезжал в эту Невскую ратушу, это было единственное место в городе, его там сначала не пускали под разными предлогами. Нужно было проработать. Потому что, вот, посмотрите, мое направление, в общем, он прорывался. Когда он заходил внутрь, это просто ну, описывая ситуацию про эти выборы. Значит, ему нужно было писать на бумажке заявку с номером УИК, с диапазоном по времени, например, 2120-2140 и обоснованием, почему он хочет посмотреть это видео. Писать от руки, я, мы заметили вброс, хотим это увидеть нести, если он неправильно заполнил бумажку, ему нужно было переписывать. В одно место он нес, в другое место он шел, ему там говорили, включали. И там был такой, значит, монитор с большой монитором, там одновременно было много маленьких камер, и он сам не включал ничего, ему специальный оператор включал именно этот диапазон. И он мог только на камеру телефона записать то, что сейчас он отсмотрел. Насколько удобно замечать фальсификации и выискивать их по камерам видеонаблюдения. Ну, В общем, конечно, мы можем говорить еще очень долго. Мы, наверное, хотим предоставить еще слово нашей коллеге из «Голоса». Да, Полин, пожалуйста, представься и пару слов скажи, что у вас происходило. Меня зовут Полина, я координатор движения была в Санкт-Петербурге. Коллеги очень подробно рассказывали про свои районы. В общем, я все подтверждаю, да? но поскольку я одна, я расскажу в целом по городу, что как, в целом по городу ситуация. И вообще, как, что я думаю по одному городу. Эти выборы ну, для голоса, я думаю, тоже все координаторы это отметят, они характерны тем, что очень большое количество наблюдателей, люди очень сильно мобилизовались. Люди хорошо, люди люди наблюдали, кто-то один день, кто-то два, кто-то три. У нас был приоритетному наблюдению рядом с домом, но это все-таки не так важно, да? Ну, как бы, другие рядом были критерии. Люди, люди в какой-то момент на третий день, когда стало уже очень тяжело, уже все очень устали, то люди стали самоорганизовываться в чатах, друг другу уже обучать. Люди писали очень большое количество жалоб. Активно пользовались картой нарушения у нас, активно, активно обращались на горячую линию «Навляйский Петербург», «Горячую линию голос», это все как происходило. По районам, что могу сказать, каждый выбор происходит одно и то же. То есть те районы, где сложно, а там и происходит сложно. Адмиралтейский район всегда в топе, всегда очень сложный выборский район. В этот раз очень напряженная была борьба по 212 округу, 21 округ в законодательное собрание. То, что произошло с Олей Галкиной, это... Достойно уголов... Это уголовное дело, вот, честно, если, честно, если совсем честно говорить. Да? По югу 217 округ Оксаны Дмитриевой, собственно, 17 число началось с того, что Коупина прислала свои данные по-надумному, и там было 100-200 человек, и вообще Коупина все время есть. И носит ли оно добровольный характер, это вообще большой-большой вопрос. Да? И что еще могу сказать? В этот раз отменялось достаточно большое количество надобного голосования по требованиям, по требованиям ЧПСГ. ЧПСГ. писали жалобы, и эти требования удовлетворялись. Значит, еще новация, тут уже отмечалась, отмечалась, избирательная комиссия в какой-то момент начали писать какие-то сказочные такие бумаги про то, что значит, никто не имеет никаких претензий, и предлагали их, так типа, день на второй или на третий, и предлагали их подписывать членам избирательных комиссий, ЧПСГ, да, не знаю, зачем все нужно было. И по нарушениям, собственно, на карту нарушений у нас поступило там какое-то страшное совершенно качество, мне кажется, чуть-чуть не 600 всяких различных сообщений, люди писали сами, это очень трогательно читать, значит, но жалобы все перечислены типовые, это люди массово, избиратели массово находили себя уже проголосовавшими, значит, были умершие люди в списках избирателей, ЧПСГ не давали знакомиться с книгами избирателей, и надуманные голосования, вот такой совсем упевающий случай, это вот у нас УИКТ 341 выброски района, собственно. Человек ушел с 29 бюллетенями, и пока он ходил, ушло две урны, одна на 90, другая там на 100, и, собственно, все. И этот, у их, по-моему, какие-то 70% набрал в первый же день или во второй. Да? Вот это такая вот история. Она имела место быть. Значит, по итогам, что могу сказать? Люди написали какое-то страшное количество жалоб Наблюдатели, и они готовы судиться дальше, и они готовы дальше проходить какие-то станции, если это вообще возможно. Люди, очень много новых людей, и никто не, я бы сказала, что люди не разочаровались, да, никакое, вот, произошло такое вливание, очередное вливание гражданского общества людей, и это очень здорово, и еще могу сказать, что еще был такие, ну, тут я же читаю счеты, да, то, что вот было в читах наблюдателей, еще интересный момент, это то, что сами избиратели включались, то есть у нас был случай, когда сам избиратель говорит, здесь есть независимый ЧПСГ, у меня вот здесь книга не то есть это вообще такие замечательные истории, и они тоже писали на, на карту нарушений, в общем, по крайней степени, я довольна. Ну, мне кажется, что все прошло очень плохо, да. но все прошло плохо, но гражданское общество смогло очень много отконтролировать. Да? Вот. И мы получили очень интересный парламент. У нас 30 представителей Единой России, я имею в виду парламент, 30 представителей Единой России и 20, не, Единой России, это все-таки немало, в прошлый раз было 11. Вот. А, собственно, вот что а Можно, можно? Да? коротко добавлю, потому что этот вопрос не Студенчества Массово приходили студенты из общежития с временными прописками, которые очень разочаровывались, что они не могут проголосовать. Они не знали ни о таких перекреплениях. Прямо вот говорили со слезами, ну как же следующий раз, будет только через 4 года. Ну как же, а где бы я это мог узнать? Вот я только тут сейчас это устал. То есть молодой электорат, который активный, с хорошей гражданской позицией, мы потеряли. Mm -hmm, да. По поводу явки, ну явка у нас небольшая, но нам в принципе традиционно у нас в районе 30-35% есть понятно, что она там, во многом сделанная, но я все время хорошо имею в виду, что у нас старый город, да? у нас город, у нас трудоспособного населения где-то чуть не меньше 60%, то есть, да, и отсюда у нас, в принципе, ковидные смерти, да? то есть, ну, да, большое такое количество, поэтому у нас, в принципе, органическая явка, она достаточно э, небольшая, поэтому административные ресурсы, это там нагон, э, наг, ну, это простые сели, нагон принуждения, да, они вот оказывают эффективность, потому что э, при небольшой явке это все, дело, это, это все имеет большое, ну, как значение. Вот. Но в этот раз активизировался, активизировался и простые люди, вот у нас все ЧПСГ, вот я надеюсь, все, да, практически, они в большинстве наблюдали рядом с домом, и кто не мог, тот другие дни, соответственно, обязательно голосовал. То есть вот такой позыв, что я в этот раз нужен не только наблюдателям, но и избирателям, он был очень очень силен как бы, ну, тут, у тех людей, которые, которые записались в наблюдение. Друзья, всем спасибо. А, значит, у нас остаются координаторы. Если есть какие-то вопросы, давайте по вопросам. Если нет, то мы просто будем общаться здесь. А будет ли какой-то э, сегодня доклад в виде доклада? В виде просто Конечно, будет. Будут, во-первых, районные встречи. Во-вторых, мы сейчас будем планировать и городскую встречу. И отдельно э, я бы хотел сейчас... Кто готов, потому что пришли члены комиссии, кто был наблюдателем, я готов, у нас прямой эфир, готов, ну, ваш рассказ, чтобы вы рассказали, что у вас происходило, и записать. Так, пока люди рассказывают, буквально 15 секунд по поводу компетенции председателей. У нас очень смешной случай был на 14.29, когда в момент подсчета председатель сказала, что она не знает, как считать, поэтому полностью остановился весь подсчет. Это 14.29 с Алешкиной Ларисой Таниславой. И пришлось вызывать ЧПРГ ТИК, чтобы он приехал и рассказал председателю о том, как проводится подсчет бюллетеней. А этом члены комиссии никто не знал? Никто не знал, кроме независимых членов комиссии, но их не слушают, поэтому такая ситуация. При этом данный председатель, она уже не первый, не второй цикл идет в комиссии. То есть это говорит о том, как формируются эти комиссии, то есть как, где эти люди берутся. Они берутся по поводу лояльности и вот прям доходит до того, что председатели не знают, как считать. Нет, забавно, если уж говорить про исключительные комиссии, то можно тоже вспомнить про 22.37 в центральном районе, комиссия, которая считала 30 часов подряд, то есть закрылась в 8 часов вечера 19 сентября и подвела итоги через 30 часов, то есть в 11 часов вечера. В понедельник все это время они как бы считали, на самом деле там было очень много всего интересного председатель. А это комиссия, в которой нет видеонаблюдений из военных, там были жесткие столкновения с зависимыми членами комиссии, вплоть до рукоприкладства, даже вчера подана жалоба от член комиссии Ксении Леонтьевой в полицию, потому что председательница этой комиссии ее как-то там, ну, в общем. Обстоятельства дела я не могу, наверное, раскрывать, но она, в общем, как-то ее ударила где-то в уголке, чтобы не было свидетелей. В общем, в комиссии какие-то объявлены, Бабинский. попадались. Да, друзья, мы продолжаем обработку данных по нарушениям. Естественно, будут продолжаться публикации на наших ресурсах. Подписывайтесь, и самая большая помощь это вот распространять и делать статьи по нашим заметкам. Спасибо вам большое. Друзья, вам спасибо, всех, кто принял участие. Если кто-то готов рассказать, что у него было на участке, прямой эфир на активатике продолжается. Или, может быть, и у Евгения. Евгений, у тебя еще прямой эфир есть? Друзья, кто готов, мы готовы продолжить снимать, рассказывать о нарушениях в прямых эфирах. Всем спасибо. Спасибо всем, друзья. Там три координатора, потому что там три телеприарных избирательных традиций.